Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, наверное, самую простую, но в то же время очень эффективно работающую прикормку, зимнюю, именно для ловли белой рыбы. Я на такую прикормку ловлю плотву, для ее приготовления нам понадобится всего лишь два компонента, это панировочные пшеничные сухари, вот этот пакетик 200 грамм, и такое же количество семечек. Такие семечки я беру на рынке, они называются у нас отсев, то есть самые дешевые, килограмм 30 рублей стоит. Замешивается все один к одному, поэтому вот на такой пакетик панировочных сухарей мне потребуется один стакан семечки. Конечно же, велосипед я не изобретаю, но есть небольшие нюансы, которые я вам сейчас и расскажу. Часто вот такой вот светлый белый цвет сухарей отпугивает рыбу, поэтому сухарики необходимо прокалить на сковородке и чуть-чуть их подтемнить, то есть сделать коричневыми. Также поступаем с семечками. Семечки сейчас тоже обжарю и продолжим. Семечки я буду не в духовке прокаливать, а именно жарить на сковородке. И при этом я добавлю несколько капель растительного масла, чтобы они у меня не подгорели, а именно стали такими коричневыми. Прокалил сухарики. Как вы видите, из чисто белых они такие стали светло-коричневые. Этого достаточно. Теперь пошел жарить семечки. Семечки примерно жарим вот до такого вот состояния, главное не пережечь их. То есть они должны быть так же, как панировочные сухари, светло-коричневого цвета. После того, как семечки тоже обжарились, их нужно перемолоть либо в мясорубке, либо обычной кофемолкой, то есть это у кого уже что есть. Перемалываем прям вместе с шелухой, то есть вот как они есть, в таком виде и перекручиваем. Семечки тоже перемолоты, теперь смело можно объединять оба компонента вместе и тщательно это все дело перемешать. Наверняка найдутся те, кто скажет про различные добавки, которые сюда еще надо добавлять. Но поверьте, вот в таком состоянии уже такая прикормочка работает отлично. И сюда что-то еще подсыпать уже это будет излишки. То есть вот так вот сделали, можно смело идти на рыбалку. Отлично на такую прикормку ловится плотва. В скором будущем покажу, как это делается. Храню и транспортирую такую прикормку в обычной литровой бутылочке. Сейчас ее пересыплю при помощи ворон сюда. Можно смело ехать на рыбалку. Еще раз напомню, что компоненты здесь используются один к одному. То есть если вам нужен килограмм прикормки, значит вам понадобится полкилограмма панировочного сухаря и полкилограмма семечек. Прикормка готова. Очень удобно засыпать в кормушку. Размачивать ее перед этим не надо. То есть засыпали в кормушку, закрыли ее, опустили в лунку, подержали. Немного разбухло и пошли закармливать. Сейчас я покажу, как я это делаю. Вот, допустим, засыпали в кормушку прикормку, опустили в лунку, она немного размокла, прям совсем чуть-чуть. Опускаете первую кормушку на дно и ложите первую партию прям кучкой на дне. Дальше достаете кормушку, засыпаете вторую партию. Вторую партию также немного опустили в лунку, чтобы она чуть-чуть намокла. И где-то не доходя метр до дна, открываете вторую кормушку. То есть получается облако пыли, которое очень хорошо привлекает рыбу, особенно плотву. Поверьте, такая прикормка очень хорошо работает. И как вы видели, делается всего из двух компонентов. То есть совсем проста в приготовлении. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях. Всем пока и до новых видео. До новых встреч. Всем удачи!